Хочется выразить благодарность компании WSN Realty в бизнес-тренера Симы за личный вклад и в профессиональный подход. Компания дает возможность обучаться и сразу же применять свои знания на практике. Все аспекты курса были хорошо продуманы. Курс построен логически, начиная от простого к сложному. Я получила много актуальной полезной информации о рынке недвижимости и освоила необходимые ресурсы и программы.